Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для рыб данный прогноз на нашем канале это общий прогноз если вам необходима индивидуальная помощь поддержка подсказка то вы всегда можете обратиться и я для вас рассчитаю индивидуальный прогноз на неделю и дам описание по трем сферам жизни на каждый день это здоровье отношения и финансы и также вы можете заказать прогноз на каждую сферу отдельно на месяц где также на каждый день дам подробные детальные рекомендации а теперь прогноз на эту неделю. Ну что, рыбки, на этой неделе вы проявите недюжинные интеллектуальные способности в учебе и в решении сложных вопросов. Возможно, вам повстречается опытный и мудрый человек, который вам поможет, послужит для вас примером и даже станет духовным учителем. На ваш запрос о получении тех или иных знаний внешний мир даст вам свои ответы. Главное – проявлять любознательность и прилагать усилия к расширению кругозора. Успешно пройдет поездка, особенно за границу, с целью изучения иностранного языка или знакомства с, с иными культурами и национальными традициями. Виртуальное общение по интернету также способствует расширению сознания. Благодаря приобретенным глубоким познаниям вы сможете укрепить свой авторитет, повысить репутацию и стать более популярным человеком. Что касается проблемных моментов, то они тоже могут возникать при попытке добиться карьерного продвижения. Воздержитесь от споров прежде всего с начальством и с влиятельными людьми. Излишне активный и агрессивный стиль поведения может привести к обратному результату от того, который вы рассчитывали получить. Что касается отношений, то влюбленным рыбам лучше не пропускать 26 февраля. Понедельник задаст удачный старт и нужный тон всей недели. А вперед с 1 по 4 марта вам предстоит сместить фокус внимания собственной персоны на личность партнера или на общую гармонию в паре. Не стоит игнорировать чужие привычки, потребности, просьбы и намеки. Нежелательно капризничать, ссориться по пустякам, испытывать а, чужое терпение. Сейчас вы на коне и вам многое прощается, однако а, неприятное послевкусие от разногласий может сохраниться надолго. А теперь, что касается финансов и карьеры, то на этой неделе у РЫБ благоприятное время для профессионального обучения и обмена знаниями. А задача этих дней состоит в повышении уровня квалификации, поэтому так важно приобретать практически полезные знания о своей профессии. Успешно происходят командировки с целью учебы и, конечно же, с целью обмена опытом. Используйте возможности интернета для сбора нужной информации. Это время укрепления вашей деловой репутации как квалифицированного профессионала в своем деле. Вместе с тем не исключены осложнения отношений с начальством. Вам будет сложно работать под жестким прессингом вашего руководителя. Ну что, мои дорогие, я желаю вам еще больше счастья, здоровья и изобилия на этой неделе и не только. Мы всегда рады вашим комментариям. Пишите, что у вас происходит, как вам помогают наши прогнозы и что бы вы хотели еще от меня услышать, о чем прогноз. Конечно же, мы всегда рады общению с вами еще через лайки, через репосты. Это помогает нам понимать, что то, что мы делаем, вам нужно, вам интересно и для вас полезно. И, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал. Включайте колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе нового видео, коих станет еще больше с марта месяца. А если вы не будете подписаны на канал, вы можете пропустить самое полезное и интересное. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Содружество ир Скажите ли, и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для рыбы не только. И, конечно же, по нашей давно сложившейся привычке обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!